Всем привет, друзья! Совсем недавно в свой автомобиль Kia Rio 4 я установил мультимедию TI CC3 взамен старой мультимедии TI CC2. Компания TIS выпустила очередное обновление для устройств CC3. И так как я человек, который следит за обновлениями, естественно, я его скачал. Но расскажу небольшую предысторию. Компания TIS обещала выпустить обновление в октябре месяце, но, естественно, я ждал обновления весь октябрь. И его не было. И в начале ноября, буквально 1 или 2 числа, я все-таки выпустила обновление, но датировала его 20 октября. Очень хитрое решение, но в любом случае я это обновление скачал и установил на свою мультимедию. Ну а теперь давайте посмотрим, какие же обновления... И доработки вошли в обновленную прошивку от 20 октября 2022 года. Итак, я озвучу все обновления, которые касаются именно нас, именно России, так как в обновлении присутствуют и различные обновления переводов там, корейского, испанского языка. Первым пунктом является это то, что в дополнение к Яндекс.Музыка и Spotify, поддерживаемых предыдущей версии музыкального виджета на главном экране, будет поддерживать и WK Music, Apple Music, SoundCloud, Shazam. Mac, а также приложение для прослушивания аудиокниг Listen и музыкальный проигрыватель PowerRamp. Теперь при нажатии на значок мы можем выбрать любое приложение. Если вы уже его выбрали, то для его смены при долгом нажатии на также этот значок вы можете изменить приложение-проигрыватель на любое другое. Также следующее обновление, чтобы избежать случайного удаления приложений списка на главном экране при пролистывании влево и вправо, время нажатия на значок для удаления из минус 2 секунд до 5. Никогда не сталкивался с этой проблемой, но окей. Следующий пункт. Оптимизирован список приложений черно-белого интерфейса главного экрана, что предотвращает случайное открытие приложений при проведении влево или вправо. На самом деле я не понял, о чем здесь и речь, поэтому на этом заострять внимание мы не будем. Следующий пункт. Оптимизировано отображение названия песни черно-белого интерфейса главного экрана. Шестой пункт. Оптимизированы функции для пользовательского интерфейса Carlink. Опять же, это для тех, кто его использует, я совсем недавно Решил им попользоваться. В целом, приложение неплохое, но я не вижу смысла использовать CarLink, если у вас мультимедиа на андроиде. Это на любителя. Следующий пункт. Добавлена новая тема основного интерфейса, для того, чтобы вы могли свободно добавлять виджеты. Здесь я, наверное, расскажу более подробно. То есть компания TIES в мультимедиа TIES CC3 добавила просто лаунчер от S-Pro, в котором мы можем Соответственно, добавлять какие-то виджеты, менять их местами и так далее. Ничего особенного, но окей. Следующий пункт. Приложение TIS Radio обновлено до версии 2.1. Решен вопрос доступа к доменам RU на Украине. Честно, приложение TIS Radio я пользовался один раз. Наверное, только в тот момент, когда а, впервые установил прошивку CC3. И больше им не пользовался. Опять же, здесь... На любителя. Следующий пункт. Компания TIES обновила свой проигрыватель TIES Yahoo. При обновлении прошивки от 20 октября у вас автоматически на значке TIES Yahoo будет отображаться стрелочка, при нажатии на которой вы перейдете в загрузки и сможете обновить это приложение. Следующий пункт. Обновлено приложение CAMREG. Устранены ошибки, возникающие в некоторых случаях. На самом деле, у меня это приложение почему-то перестало работать после обновления прошивки. Ну да ладно, я в принципе им и не пользовался. Следующее исправлена ошибка предыдущей версии ПО, заключающаяся в том, что при выполнении голосовой команды включение музыки TIS радио воспроизводилось автоматически. Не знаю, по этому пункту ничего сказать не могу, TIS радио я, как говорил, не пользовался. Ну и последний, наверное, пункт – это оптимизировано программное обеспечение OBD-2 до двух элементов. Данных OBD могут быть отображены в любом интерфейсе. Этот пункт, наверное, для тех, кто пользуется OBD-2 сканером от компании TIS и их родным приложением. Я им не пользуюсь и OBD-сканера у меня нет, так что для меня это не актуально. В целом, друзья, я все обновления, которые вошли в прошивку от 20 октября, 2022 года озвучил. Ничего особенного компания TIS нам не добавила. Просто какие-то исправления, доработки. В общем, получили, что получили. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Всем удачи на дорогах. Всем пока.